Всем огромный привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И сегодня будет такое видео без упражнений, без разбора звезд. Я просто хочу с вами поделиться тем, что сейчас происходит в моей жизни и какие у меня плюс-минус планы на ведение канала. И, соответственно, ну, в принципе, надеюсь, вам это будет интересно, особенно тем, кто уже давно на меня подписан. И я за это вам очень благодарна. Ну что же, давайте расскажу, наверное, о таком главном событии этой осени меня пригласили в проект. Сами авторы не называют его мюзиклом, но он очень на это похож. Это будет танцевально-музыкальный спектакль, в котором будут и вокалисты петь свои партии, свои арии. И это такой фэнтези-проект, ну, чтобы вы понимали, да, вообще, какой жанр. Это будет такая фантасмагория, очень много интересных героев, персонажей, э, танцы. Я смотрю вот сторис в их аккаунте в Инстаграм и понимаю, что это будет просто какое-то бомбическое шоу. Премьера, скорее всего, будет... В скором времени пока не могу говорить <смех> публично об этом но обязательно я туда пойду буду снимать и потом тоже сниму вам свои впечатления и как все произошло <смех> казалось бы да как я попала в этот проект вы можете подумать что ну, какие-то знакомства связи и так далее но нет все произошло очень неожиданно Продюсер, просто нашла мой YouTube-канал, посмотрела видео, мои уроки, моих учеников и поняла, что я тот человек, который им нужен, написал мне в WhatsApp, и уже мы обо всем договорились, сделали пробную работу, я разобрала одну арию, отработала с артистом, и мы потом уже заключили договор на все остальные арии. То есть, что непосредственно я делаю? Мне дают текст, мне дают демо артиста, и я создаю вокальную аранжировку. Это вообще то, что я очень люблю это чистое творчество то есть я прописываю каким вокальным приемом нужно спеть украшения где какую сделать динамику и это просто потрясающий опыт вот две недели сентября я активно уже этим занимаюсь и работаю с артистами, а те, кто, ну, с артистами мюзикла, с профессиональными музыкантами. Это, конечно, очень-очень круто, когда в моменте мы пробуем вещи какие-то, по сути, но ну, вот создаем арию с нуля. То есть это не кавер, да, когда у вас есть эталон звучания в плане вокала, да, а вам здесь нужно, ну, нам нужно самим с нуля создать и понять, как оно должно все звучать. И это очень такой, ну, вообще, крутой опыт. Я занимаюсь, его очень благодарна. И несколько месяцев назад я думала, что мне бы хотелось принять участие вот в каком-то таком шоу, может быть, со звездами, вот подсказать, рассказать, поделиться своим опытом. И вуаля, оно случилось. Да, не случилось оно вот в моменте, на следующий день, после того, как я об этом подумала, через несколько месяцев. Но, тем не менее, это произошло. Это я к чему говорю? Потому что иногда на исполнение наших желаний и мечт нужно время, и мы сами должны быть к этому готовыми, то есть что-то внутри себя в том числе проработать. А у меня в июне был такой коучинговый проект, да, то есть я целый месяц я проходила такую трансформационную программу, очень много работала с психологом этим летом, с распаковкой личности. То есть, ну, работа такой внутренней было очень много. я считаю, что это в том числе подготовило меня к участию в этом проекте на каком-то таком энергетическом уровне. Но самый прикол, дорогие друзья, я просто не могу с вами не поделиться, это то, что за пару дней до того, как мне вот продюсер написала, я вынесла где-то 8 мешков старой какой-то одежды, вещей, то, чем я не пользуюсь. Просто ну, вот что-то лежало, то, что давно нужно было выбросить. Я это все собрала, у меня почистились шкафы, и моя подружка сказала, что это все из-за этого, что ты освободила место для нового в своей жизни. Я тоже склонна в это верить, честно говоря, и вам рекомендую, если вы хотите что-то новое в свою жизнь привнести, тоже немножечко полки почистить. Если у вас, допустим, есть какие-то вещи, ну, такие хорошие, которые вам жалко выбросить, и вы не хотите заморачиваться продавать на Авито. Есть такой сервис: добрые люди. Можете в Гугле набить, они приезжают и забирают, отдают потом нуждающимся. Я тоже так делала, но не в этот раз, потому что тут уже было такое не очень все хорошее. Вот. Но я так делала тоже где-то мешков 10, они у меня забрали хорошие одежды. Так вы сделаете еще и доброе дело. Ну, так вот, вернемся к проекту. В общем, сейчас у нас этап такой, что я уже сделала все вокальные аранжировки, но на те. Которые были демки. Сейчас ищем еще артистов для новых ролей. И дальше еще я сделаю где-то, может быть, 3-4 аранжировки, и будет продолжаться эта. работа. Причем обратите внимание, что с артистами я тоже работаю онлайн. Многие артисты были так напряжены немножко, как это все будет онлайн, но в итоге со всеми нашла общий язык. Это потрясающий, конечно, опыт общения, взаимодействия да, с разными людьми вот с артистами разных возрастов. Ну, очень-очень интересный. И сама вот эта работа творческая и взаимодействие с людьми, обсуждение, вот такое творческое общение, наверное, то, чего мне не хватало, особенно сейчас, вот в эти тяжелые пандемийные времена, да, да все равно так или иначе все мы немножко ну, как-то больше в себе, что ли, находимся, да, можно так сказать. Вот это у меня такое основное событие осени. Очень жду, когда все артисты сдадут уже выполненную работу, посмотрим, как у них получается. И, конечно, да, просто порадуйтесь за меня. Дальше, что еще происходит? Я снимаю новый видеокурс. Он будет реально, ребят, очень крутым. Я сначала думала, что он ну, каким-то таким будет маленьким переходиком от новичка к успешному вокалисту, но нет. Это будет полноценный крутецкий курс, в котором вы сможете проработать базовые принципы вокала так, что они уже, знаете, на подкорку запишутся, и вы уже по-другому не сможете петь. То есть настолько я четко выстраиваю программу, буквально это, знаете, как то вот индивидуальная работа со мной. То есть все нюансы, все тонкости, вот все вклад. Да, Какие-то, знаете, прям вот частные случаи. Ага, если у вас так, вы можете сделать вот так. И вы же, наверное, знаете, что теперь у моих видеокурсов есть обратная связь. То есть даже если сейчас вы купите новичка, ну или успешного вокалиста, вы будете от меня в Инстаграм в закрытом аккаунте получать обратную связь. Можете присылать упражнения на проверку, песни, распевки, ну, в общем, все что угодно. Главное работать, действовать и результат не заставит себя долго ждать. И вот по новому курсу тоже, конечно же, я буду давать обратную связь, и таким образом уже ну, не будет вообще ни одного шанса не научиться петь. То есть программа, не знаю, я бы вот, знаете, 10-15 лет, когда сама начинала назад да, всем этим заниматься, я бы за такой курс просто дала, не знаю, тысячу долларов так точно, потому что это бы мне сэкономило время, и это мне сэкономило бы... Просто тоже колоссальное количество денег, которые я потратила, проходя вот многие-многие обучения, которые я прошла. Но мой курс, конечно же, будет стоить гораздо меньше, чем 1000 долларов, и он будет доступен для всех. Это моя цель сделать вокальное обучение, качественное, грамотное вокальное обучение, доступным для всех. Поэтому активно работаю над этим курсом также делаю сайт, новый сайт для своих курсов, где вы сможете все посмотреть, почитать. Ну надеюсь через месяц он будет готов. И вот такие у меня планы на эту осень заниматься съемкой нового курса, проектом, вот этим танцевально-музыкальным спектаклем и также, конечно же, вести YouTube-канал. И здесь мне нужна ваша помощь. Пишите в комментариях самые актуальные темы, которые вас волнуют в плане вокала, разбора артистов и так далее. На самом деле, по поводу YouTube у меня есть очень классные идеи, которые пока, наверное, сложно реализуемы тех условиях, в которых я нахожусь. Но я думаю, что скоро все это можно будет реализовывать, и контент на канале будет очень разнообразным, интерактивным, немного может быть даже таким развлекательным, интригующим. Ну, а пока будем двигаться вперед, будем двигаться вперед вместе. Пишите в комментариях ваши запросы, темы, я буду рада снять новые видео именно на те темы, которые интересны вам. Ну, и задавайте вообще, в принципе, любые вопросы. С вами была Анна Камлевская, до новых встреч, пока! Пока-пока.